Приветствую вас, друзья. Вы на туб-канале Все для клёва». В очередной раз мы с вами приехали на озеро Атланта. Это Александр. И попробуем половить хищника. В прошлый раз мы здесь мы уже были. И определили то, что лучше всего работали воблера и блесна. Как-то по, по силикону, да. силикону не совсем у нас хорошо получилось. Поэтому сделали коррективы. Да. И сегодня взяли определенный набор воблеров и блесен И хотим понять и решить для нас, что лучше работает Да, какие более эффективные И показать это вам Да, давайте я покажу Какой набор мы взяли Вот такие вот варианты Это одни из самых, скажем так, бюджетных вариантов И на эти бюджетные варианты мы попытаемся что-то поймать и постараемся конечно же использовать все вот эти которые у нас есть и на них попробовать половить и определить которая самые лоистые да попробуй начать с, с такого варианта 10 грамм серебро с красным цветом терка должна хорошо играть и привлекать рыбу угу. я возьму такую же только с, с красными точечками вот такая угу. Батал по серебру. Да, давай. у uh, Сань, <связывая> что скажешь? Распочинился. Вот э что скажу. Прям под берегом. Вел-вел-вел, был хороший удар до этого, и ушла рыба. А сейчас прям под берегом уже заводил, и хорошая поплевочка. Не, не наступает. Не наступ... не вот так вот взяла. Вот. За нижнюю. Ну и подсеклась и за верхнюю. Какая малышка. Маленькая, но сопротивляется достойно. Интерес хороший. Угу. У меня первый вариант... Красавица. Вот такую блюсочку. На ту, которую ты хотел попробовать? Да, да, будет. да. Тебе не пошло, а у меня отлично. Ну это хорошо? Да. Хорошо. О -о -о. Это же... Поинтереснее, Поинтереснее будет. Поинтереснее да? будет. Ну, Опять же таки на эту. Блесну Красными, да? Я думаю, что уже надо переходить на другую оснастку, потому что, как бы, я считаю, что это уже эффективно. Если в течение пяти минут вторая щука на эту блесну, то можно переходить на другую, пробовать, испытывать и считать, что она эффективна. Согласен, Согласен да. да. То есть ты, например, поймал одну на одну да. и больше пока на нее не смог поймать. Да. То это мы откладываем как эффективную. Согласен. Медленная проводка. Вот. И, друзья мои, хотел бы обратить ваше внимание, если вы приезжаете ловить хищника, не приезжайте без либлипа и зажима. Потому что два самых важных, скажем так, один, одни из самых важных инструмента инструмент. для того, чтобы поймать щуку. Не засовывайте в пасть щуки свои пальцы, потому что можно получить травму и заразиться чем-то. И вообще правильно делать это вот так. Ну и такой маленький вариант, конечно, мы брать не будем. Главное не подстрелиться. Беги, беги, беги, Поинтереснее, да, чем-то. Причем, чтобы вы понимали, друзья мои, буквально тоже на второй проводке. Пытался какие-то Ну что, вот такая примерно похожая блесна, да? То и были такие резанные красные, как будто бы, знаете, как раненая рыба. А здесь такие красные. Как терочка. Точки. Терочка, да? А здесь? И на второй проводке буквально тоже сразу же взял. Медленная проводка была, медленная, с таки, ну, небольшая ступенечка такая раз, остановилась, она такая покупала, И сразу же, буквально сразу пошла вторая ступенька. То есть медленная такая. Оп. Ой, сегодня очень классная погода. И солнце я так понимаю что вот это серебро хорошо блестит на солнце и хорошо работает понял? сейчас еще одну поймаем на эту и можно переходить к следующей согласен ну этого черенка я думаю хорошо. что надо оставить я скажу так что я только опустил ее на дно вот буквально и приподнял ее и сразу же удар сразу надо же что-то невообразимое. Смотрите. Ну сегодня мой день. Второй раз попалась эту блесну. То есть может стать и эту блесну тоже уловистой. Переходим на следующую. Так, ну что, следующая у нас э, вот такая вот блесенка Кайда с глазиком, видите, с хвостиком, с Попробуем на нее. какой у нее тест? Давай. Давай посмотрим. У нее 13 грамм. Модель 1039. Ага. Ну, блестит нормально. Это тоже не? серебро, ты видишь? Вот я заметил, что серебро. Ну работает. попробуйте еще серебро. Что золото, я, золото я пробовал, золото я пробовал, не работает. А вот серебро, ага. смотрите как. Сейчас будем пробовать. Ух, красота! Ярко так. Медленная проводка. И у вас щучка на месте. Друзья, у вас может оказаться впечатление такое, что тут полно рыбы в этом водоеме. Не, ну рыба есть в любом случае. Но клюет далеко не на каждую приманку. Поэтому, ну, что касается серебра сегодня работает на сто процентов и уже вторая да это вторая на эту блесну не первая я только нацепили а, да, а, и первая, да, да. первая. Ну, все, сейчас. вот попробую. я пробую воблера у меня ничего не креет пробую mm -hmm. золото ничего Сейчас вот ради интереса просто чтобы подписчики видели я одену ту что вы ловили и просто побросаю Хорошо. может не только и это может еще и умение рыбака понимаете А, ну правильно. удачи и все остальное да удача вот, вы знаете школу все для клевого всегда все клево <laughs> ладно кстати да Правильно, то есть я попробовал, теперь таки кидаешь. Да, да. да. Только да, другое. Да. Добро. Ух ты. Ты ее забагрил или что? А, нет. Да, нет, тихо, тихо тихо тихо Не уходи. С нами. Вот смотрите, я так. делал серебро по вот, чисто ради интереса. Посмотреть. И действительно забросил и на паузе при первой же проводке а -а -а. То есть уже, в принципе, можно вложить ее в копилку, что как э, вариант Их рабочую снасть, да, на этом даем. Все, согласен с тобой. Что ты -то так и будешь стоять? Да, нет, мне надо же. <laughs> да, даю реб -лип. Реб -лип, да. Но. Друзья, при ловле спиннингом в любом случае у вас будут какие-то зацепы. Это всегда такие есть. Вот у меня сейчас реальная зацеп То есть я не могу никак вытащить. Очень хороший вариант, вот так вот. Берешь и. Я там такой лайфхак хороший. Yeah, обязательно вот такой именно вариант используйте, потому что если вы тянете на силу, то вы еще глубже засовываете крючок в то, что там какой-то может кусок камыша, коренька мыша остался. А вот таким вариантом вы обязательно сможете вытащить. Главное не сильно, то есть вы почувствовали, что уже оно там. Все, сразу пробуйте вот таким вот способом вытаскивать свою оснастку и у вас все получится. No, no, no, no. Mm -hmm. Так, ну что же. Ну такая красавица. На эту практически копеечную снасть, по сути. Да, я даже хочу обратить ваше внимание, смотрите, глазик уже на ней как бы уже даже выгорел, наверное, не, не выгорел, а вымылся. <laughs> так что если что, носите с собой глазики, чтобы можно было приклеивать его. Рабочий? Рабочий вариант? Тут главная игра. Я не думаю, что тут глазик решает, конечно. Так, вот, так вот, вот так неправильно. Где, где наши? Сейчас надернется и можно попав, попробовать сделать так, чтобы тройник останется в пальце. Так. Ага. Так. Все, и у тебя раздавилось. Проверяю ваши э, блесна. Так. Что да, получается какая? Это уже взял терочку, так что подцепил. А, вот эту, да? Ну, отлично. Молодец. Проверяю вашу теорию. Все-таки, да, рабочие приманки. Оп. И, оп. вот так вот друзья на розовый космастер пробовал кидал эм... серебро серебро да не работал а сейчас вот только закинул первый уже вариант, первая проводка. И розовый с мастером с такой галогеновой такой игрой. Дешевая и эффективная снасть Не надо покупать какие-то дорогие, чтобы потом их терять в водоеме, чтобы они там цеплялись за корчи. Да, и вы теряли свои И сожалели целый день. е А это, блин, меньше 20 гривен. Даже меньше. Да. гривен Количество удовольствия, которое вы на нее поймаете, намного больше, чем, чем она стоит. Поймал потапчика этот игрового. О! Подобьем привет компании Потап. Да? Ваши тут оснастки рулят. Супер. Такая за... заиленная, да? Да, да. У меня первая щука на воббер. Друзья, у меня первая щука на вобер. Хорошая. Вот такой вот красавчик. Парусность воблера, конечно, большая. И особо далеко его не кинешь, как блесну. В этом, конечно, его минус. Плюс в том, что воблер сам не мелкий, как бы и щука отзывается тоже не мелкая. По крайней мере, то, что мы ловили, это показывает. Проводка умеренная. Вот, чтоб воблер хорошо играл. Но еще один минус, он цепляет. Очень много травы, водорослей за основы камыша. Если место не сильно чистое, то. Воблер приходится чистить регулярно перед каждым забросом. Ну, ты посоветовал бы, что лучше, воблер или блесну? Как Я посоветовал, что надо все пробовать, как бы. то есть блесна уловистая, можно ловить на блесну, но хочется попробовать и остальное, как, бы, как оно все поведет. Ну, наша цель сегодня не просто наловить рыбу, да. а, а объяснить и рассказать, что есть снасти, на которые Разные, можно. Да, да. которые можно ловить можно успешно можно под этот водоем ну, вот при забросе сейчас шлепнулся в воду видать запрыгнул на тройник на слабину лески и уже естественно проводку поменял но это сразу чувствуется по проводке когда работаешь катушкой то сразу это чувствуется что что-то не так сальтует да. Вот такой красавчик. Занизил. За низ взяла. За тройник. Нет, и за верхний тоже. Тут, ага, а, за верхний, да. За верхняя атака и была. Беги. О, хорошенько. немножко э, хорошо пригружает. И... Да, у него заглубление до 2,5 метра Да. С этой Если сделать два быстрых оборота, то она быстренько пригружается и потом раз э, начинает подниматься и опять раз-раз поднялась, хоп-хоп. И вот этом, когда она только начинает подниматься, она ее хватает и сразу есть успех. Хорошо сопротивляется. Да. Mm. Да. Давай, это смотрим, кто это. О. Это а мама той щуки, которую мы отпустили. Да? На кого-то там? А, так Только... я не понял. Ты что, это я опять начал его? Нет, я на нее не ловил. А. -а, -а. Я ее проверяю. Ты Кстати, тести... да, я ее тестирую после вас. И у меня два схода. И вот один удачный выход. Ага, ладно. Впасть. пасть. Так, Санек, ты что-то уже начал перелавливать, даже меня уже. Что это такие? Что это такое? Что, опять на ту? Ну, это уже не серьезно. Не, ну я ту снял другую, я делал другую, опять проверил. А, ты опять разрешил все-таки Да, лесным, Но это да? уезжает назад. Ну понятно. Даже возьмем ее так красиво, аккуратненько. Конечно. Ну давай, давай, давай. Нарушая технику безопасности. Давай, Давайте или давай. грип. Ага, ну вот. Оп. Смотрите, Оп. как опустили. Пошла да. Пошла, родная. Вот так. Она не хотела. Манипуляция Мыша, Ты сейчас будешь... Все уже и так понятно, что это блесна рабочая. Я убедиться. Я еще раз. <свист> я то снял. А делай пять лет. С первого заброса клюнула. Сейчас еще пару раз. Хочу сделать финальное заключение просто. Еще раз все проверить и сделать финальное заключение. <свист> Может тогда такое время было. Сейчас покидаю. Да, я согласен. Такая да, она работает. Да, сейчас терочка вот эта с красным. А чья это? Блин. Это, это анаконда. Угу. Второй заброса такого кузнечика интересного. Дорогие друзья, вот на этом заканчиваем мы свою рыбалку. Мы свою норму взяли. Хотим сказать вам по поводу приманок, с чего мы начинали в самом начале сравнение. Вот мы выбрали все уловистые приманки, которые сегодня работали, которые сегодня ловили щуку. Очень успешно ловили. Не все, конечно, покажем, потому что несколько осталось в воде. Что касается воблеров. По железу мы сегодня ничего не потеряли. Как бы рыбалка прошла успешно, все понравилось. Меняли, наверное, 4-5 точек. И все точки обловили. Ну, первый это кузнечик. Да, от компании, от компании Анаконда. анаконда да. Второй... Второй это феймовский воблер. Угу. Третья это... Третье, кайдовская блесна Кайдовская блесна Четвертая с красными этими ребрами. Анакондовский. Анаконда, тоже, тоже Анаконда, да? Да. Это кто у нас? Это тоже это это уже Кайда. Это вертушка Кайда. Вертушка Кайда, да? да? У нас ермовая, да. Так, так, дальше это Розовый космастер 7 грамм, да? Да. И, И Воблер Вейдовский. Вейдовский Воблер, да? да? Все это, в принципе, бюджетные варианты, да? Которые, даже если вы зацепите и не вытащите, вы практически ничего не да, потеряете. Да, вот даже видно, это самая рабочая сегодня блесна. Угу. Мы Зуб, на нее да. ловили оба, да. Проверяли и видно следы зубов. Да. Использовал удилище фирмы Вейда до 7 грамм. А у Сани был спектр Мицуи. Мецуи, да. 6,28. 6,28, да. То есть да. у тебя получается такой тяжеленький, а у меня ультралайт. Ну и а катушки были одинаковые. Да, и штур тоже. Ашен 30 от, от фирмы Вида. Хочется сказать, что надо приезжать, пробовать. И желательно иметь с собой достаточное количество приманок, потому что каждый день все может быть по-разному. Еще зависит от погодных условий. Сегодня было комфортно кидать любые веса, потому что ветра не было. Ну я предпочитал от 10 до 13 грамм. Погода отличная, классная. Даже пришлось раздеться. Снять утеплитель с-под куртки. А погода сделала нам комфортную условие для рыбалки это, это факт. Как бы по среднего спрощения. Ну а солнце разом. сыграло вот, именно в роли приманки, как ты считаешь? Я считаю, что да. Что если было прияние света, то есть, как бы, идут отблески, и рыба может активнее ведется на игру этой приманки. Ну, считаю, что мы за три часа очень много рыб. Достаточное достаточно количество рыбы поймали. Да. Чтобы считать, что за три часа, да? Да. Больше, наверное, 20 хвостов, да? Да. Так? Ну, мы отпускали все, что мельче. Руки мои. <связь> Друзья, мы прошли, провели мы такой бюджетный батл между воблерами и блеснами, которые стоят довольно-таки дешево. И в следующий раз мы попробуем здесь же попробовать те уловистые блесны, которые у нас ловили, и сравнить их. А, нет, мы попробуем, наверное, сначала половить на да, и определить, какой силикон тоже рабочий здесь. А потом попробуем сравнить батлам силикон и железо. Посмотреть, что действительно самое-самое эффективное. Да. Пока а здесь... если вам интересно, можем купить какую-то там дорогую или скажите, какую приманку и сравнить ее да, с, с бюджетом. Кстати, да. Напишите в комментариях, друзья мои. Какую вы считаете самая эффективная, там, пускай даже будет дорогая. И сравним ее вот с этими дешевыми вариантами. Посмотрим. Who is who? И вот из your name. На этом, друзья мои, мы заканчиваем это видео. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке. Пока.